Ну что, у нас сегодня 31 августа 2021 лето. Завтра 1 сентября. Все очень многие, да, в предшкольных хлопотах. Вот. Ну, а мы с вами начинаем прямой эфир. И тема нашего сегодняшнего эфира. Вы привет и поздравляем. Ну что, дорогие друзья, можете меня поздравить. Я являюсь человеком, который привит двумя а, порциями а, спутника, а, Вот о чем мне пришло уведомление на а, госуслуги, с тем, что теперь я могу спокойно получать QR-код, целое лето пользоваться и быть белым человеком. Конечно же, я не прививалась. В сообщении написано, что 5 августа была поставлена вторая доза прививки. 5 августа я находилась в Волгограде и на берегу Волги и была очень занята очень интересными, важными, такими очень активными мероприятиями. Вот. Наверное, может быть, вам попадались в интернете такие истории, да, когда людям на госуслуги приходят сообщения о том, что э, их привили. Э, я уверена, то есть было бы здорово собрать по, про эту информацию, более такую объемную по, статистику, да, но э, я уверена, что э, вот в эту историю, когда э, человека прививают э, заочно на без физического присутствия, ведь многие люди платят деньги, иногда хорошие деньги, за то, чтобы получить бумажку, да, не будучи уколотым непонятной жидкостью. Кто-то, и таких тоже достаточно много, по-честному идут и прививаются. Хочется комментировать, но не буду. Вот. Но есть такая категория, в которую попала я которые принципиально, я уверена, более чем принципиально решили ни в какие такие игры не играть, э, э, в, в таких мероприятиях в т... не участвовать. Э, и эти люди имеют определенные особенности. Я думаю, что э, вот такому счастью, которому подверглась я, э, подвергают людей, которые обладают достаточной степенью э, автономности, независимости от системы то есть это не те люди которые имеют кредиты это не те люди которые а, имеют а, работу которая а, которую они боятся потерять то есть для которых там даже неделя-две простое может быть катастрофическая потому что опять же может быть ипотеки может быть там а, дети которых надо кормить каждый день отсутствие каких-то накоплений система сейчас все это вычисляет есть категория людей которые в которую попала я, в принципе, <laughs> знаете, это, но ну, много лет назад я была, первый раз, когда была представлена одной, прям такой волшебной женщине, которая, Бифатимапа, в Казахстане, которая там, единственная женщина Дервиш, она преподносилась там, в тот момент она была широко популярна, про нее снимали фильмы, там, пуп земли в Казахстане и так далее, вот, и э, я, при, при, мы приехали там на это место, и вот с ней познакомиться, я захожу в комнату, она такая, э, дом, очень скромный сельский домик, э, вот. и, значит, и она плохо говорит по-русски, я захожу там, здравствуйте, она сидит, смотрит телевизор, э, отвернувшись от меня, э, так поворачивается, смотрит, и, типа, вообще на меня не отреагировала, я спокойно стою, там жду. И я прям на, вот был, было какое-то внешняя картинка, а была внутренняя. И у меня было ощущение, что она прям меня прощупывает, проверяет там на гордыне, что вот я тут такая вся приехала, вся такая а, наставница-преподавательница. Вот она меня игнорирует. Вот, ну я спокойно там подождала немножко, она ко мне повернулась, что-то мы там поговорили, и она а, говорит, кошелек, я, я ей даю кошелек, в кошельке все мои деньги. Она его открывает, начинает, значит, смотрите, начинает поплевывать в каждое отделение по нескольку раз, а, вот, и потом вынимает деньги, там, сворачивает, благословляет, там, на дом, там, на коня, на что-то еще, ну, вот, кстати, не сразу, конечно, но и дом, и конь случился, да, там, там, на базар, то есть на продукты, на семью, и день, деньговый, а я понимаю, что там, там лежит 100 долларов, а, денег там немного, но а, еще раз повторюсь, все, что есть, а если она вытащит 100 баксов, я же не смогу сказать не, не не не не не Вот, но она так достаточно, в общем, адекватно взяла денежки себе за, за, за труд. Я выхожу такая к девочке, которая меня привезла, говорю «а, а что, что это было?» Она говорит «ну вообще плюют в значит в кошелек, плюют от зависти». Я думаю «какая зависть? В чем зависть?» что во мне, то есть, как бы у меня, ну, по, по каким-то а, таким параметрам, да, нет ничего вроде бы такого офигенного, чему есть чему завидовать, а, вот, и благодарю свою маму, которая а, несколько лет назад смогла сформулировать, а, я потом поняла, я потом этот урок долго просматривала, что, почему это было, а, откуда настолько зависть из моего кошелька изгоняла со 100 баксами, а, вот, что мама мне сказала, говорит, знаешь, я за тебя спокойно, Ты живешь своей жизнью, ты живешь так, как ты хочешь. И это одна из самых больших роскоши, которые есть у человека. Не обязательно для этого иметь очень много денег. Не обязательно обязательно иметь для этого там, бизнес или что-то такое статусное. Да? То есть это, ну, можно вообще ничего не иметь, как отшельники, как дервиши, но это сложный путь. И, в общем, я не уверена, что он на данный момент самый оптимальный. А так, в общем, есть люди, которые совершенно точно не, ну, как бы вне системы. Я понимаю, так подозреваю, что они каким-то образом, в общем, тоже контролируются. И это был такой ход конем. Ах, значит, а я только проговорила о том, что, ну, вот, если меня будут пытаться заставлять, да, ну, какие-то более жесткие действия предпринимать. Я тоже пойду жестко до конца, в том плане, что а, я буду сопротивляться, а, потому что, ну, это мое, это мое решение, это мое понимание, потому что а, а, в, вакцина, которая ми, меняет генетик, генетику человека, данную свыше, да, переданную предками и так далее, а, не объясняется ничем абсолютно, ни, никакие, не оправдана абсолютно никакими там а, сложностями, трудностями и так далее. Вот, то есть это было озвучено, вот, и вдруг ба бах вот, а вот здравствуйте для системы, мы вам сообщаем, да, о том, что, значит, все, мы вас уже посчитали, деньги на вас уже списали, можно сказать о том, что а, кто-то заработал денежку, да, потому что вакцинировал у меня какой-то центр лоб, вот там ты-ты-ты-ты-ты, в кавычках лоб, Я говорю, ну ты, ну ты и лоб, да. Вот, то есть, но для того, чтобы это списывать, они должны точно знать, что я не, ну, не, по, не пошла, не пойду где-то вакцинироваться в другое место, ну, в принципе, это вещи достаточно опасные, вот, и как, как бы в системе я теперь помечена как вакцинированной той самой ГМО, ну, то есть вакцины, меняющей ДНК, да, вот, всеми двумя стадиями. Более того, присвоен сертификат совершенно насильно. То есть, конечно, нарушение всех абсолютно прав, юридических, там, да, свобода воли и так далее. Потому что, вы знаете, обязательно человек должен сдавать письменное согласие. Так вот, я официально заявляю, что никаких письменных согласий я не давала и давать не собираюсь. Я заявляю о том, что я, Осипова Людмила Викторовна, знаю, какими правами, как человек, как личность, как, э, как, э, как дух э, обладаю, как душа, как так то та, я есть, да, э, ресурсы, возможности, силы, которые я представляю, чем я являюсь, никаких согласий на участие в э, вот этой, в вакцинации вот в этом мероприятии э, никогда не давала. Более того, было заявлено о том, что я в этом и не буду участвовать, если ко мне попытаются применить какие-то более жесткие меры, я буду сопротивляться. Если это будет не очень хорошо для меня, говорю на аннигиляцию, и это я принимаю, то есть я как бы, ну, а, как сказать... Знаете, ну, вы же видели наверняка, бывают люди, что говорят, я вот этого делать не буду, его немножко поднажали, он говорит, ну, я был вынужден, да, или там так удобно. Сейчас фактически что, я понимаю, меня в том числе покупают, потому что а, QR-код, который я могу а, теперь получить, а, не прививаясь, ничего не делая, там, да, а, он как бы открывает мне большие горизонты, я ж теперь по нему а, как бы, типа, имею больше а, свобод, чем имела до этого. А, нет, друзья мои, если... А, а, о чем это еще говорит, понимаете, это же еще говорит о том, что а, кто-то продолжает готовиться к вот этому самому локдауну, когда без QR-кода никуда не войти, не выйти, то, что нас чем нас пугали, ведь это на самом деле с 15 июля все это уже должно было работать, а именно, а, помните, да, рестораны, это была только первая часть марлезонского балета, нам закрыли Сочи, потому что там только с прививкой, а если вы все-таки прилетите в Сочи, мы вас будем а, за вами гоняться со шприцами и колоть прямо там, а, а, и, и так далее, есть, там был, и причем 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, были обнародованы все эти указы, в которых были достаточно жесткие вещи, там же начали заявлять про детей, то есть было нападение по всем фронтам. 15 июля все это должно было начать работать по полной программе. У нас сегодня 31 августа, практически ничего из того, чем они запугивали, не случилось. Почему? В том числе потому, что таких, как я, тихо, спокойно, нигде не размахивая флагами, принявших внутреннее решение, и этому решению следовавших слишком много. Я думаю, что много чего в статистике по именно вакцинации, да, я уж молчу там про все остальное, не соответствует истине. Если бы соответствовало, им бы не нужно было играть в такие игры, в которые сейчас пытаются играть. Поэтому вот еще раз подтверждаю свое заявление о том, что я вижу жесткое нарушение прав и свобод человека на неприкосновенность, да, личной жизни, личных данных, да, о том, что было, да, как бы меня не могут уколоть в добрый час светлым богам выше без моего согласия, но они смогли присвоить мне код как, как уколоты да, потому что я есть на госуслугах. Отлично, когда я подписывала, заводил аккаунт на госуслугах, это не подразумевало разрешение и делегация каких-либо прав и полномочий, чтобы через, это, через эту страницу проводились какие-то манипуляции с моими персональными данными, с моей личностью. Значит, я специально не стала... Смо... Есть такая такой страница на, в Инстаграме, называется «Иммунный ответ». Там люди такие, ну, то есть о том, что такие вот примеры, да, когда людей вакцинируют виртуально, э, я об этом знала. Но ну, я не думала, что, как часто это бывает, да, пока жирный петух не клюнет, что это может коснуться меня. Коснулась, э, еще раз повторю, я понимаю, что э, если бы я была наемным работником, если бы я э, зависела от каких-то структур, если бы у меня были какие-то кредиты, и было понятно, что я и так, ну, как никуда не денусь, да, что мной легко управлять, потому что я буду бояться а, потерять кусок хлеба или чего-то, никто бы мне виртуальную прививку не поставил, меня бы гнали э, э, в общий коридор, чтобы заставить либо уколоться, либо купить сертификаты, желательно подороже, то есть на мне хотя бы заработать, да, вот то, что было сделано, это говорит о том, что я попала в категорию таких граждан, которые явно а, не попадут в, в эти ловушки, а им нужно определенные цифры нарисовать: к добру ли, к худу, ли, почему я начала про иммунный ответ? Потому что там, например, очевидно, что первое, что я сейчас, собственно, делаю с сегодняшним прямым эфиром, да, вот это обнародование, которое прямо уже произошло о нарушениях моих прав, свобод. И я подтверждаю свой выбор, что я отказываюсь э, принимать QR-код, э, каким бы благом это ни рисовали. Я не скот, я не вещь. Вы знаете, что у нас в России, например, вот московские QR-коды, э, когда ввели э, в первую волну пандемии, да, они были сделаны на основе программы по учету мусора. То есть вот э, по Москве там мусор э, убирают, и там есть система там, определенного контроля в каком порядке что. Вот ребята, которые разработали программу для учета вот этой мусорной реформы, мусорных каких-то вот этих вот координаций мусорщиков, да, вот, вот эта же эта программа была переделана, адаптирована под QR-коды для, для людей. Вот, более того, весь софт, он, ну, как бы вроде, да, вот и Инстаграм, мы все знаем, где он находится, и большинство программ, они, все сервера уходят на Запад, вы знаете, до сих пор еще только идет процесс по возвращению персональных данных граждан Российской Федерации на территорию Российской Федерации. То есть сейчас вот оштрафовали... Там, помните, были разборки с Гуглом, с кем-то еще были сейчас, ну, с Фейсбуком тоже, да, на тему того, что по закону Российской Федерации все персональные данные должны, сервера должны стоять на территории Российской Федерации. Но при этом, тем не менее, система QR-кодов, она, я не специалист, прошу прощения, если будут там формулировки неточные, но сам смысл, что это, ну, как бы напрямую, вы знаете, как это вот, как... как взять напрямую все свои данные, оставить, я не знаю, там, в ЦРУ или ФБР где-нибудь там, да, пожалуйста, распоряжайтесь, решайте мою судьбу. Вот, значит, я вам даю согласие. Нет, не даю согласия, категорически не даю согласия, поэтому еще тогда я не ездила просто в Москву на протяжении... Ну, где-то месяца два я в Москве не была. Пока вот эта свистопляска была с QR-кодами, я не ездила в Москву, потому что м, приняла решение, что э, можно обойтись какие-то вещи, если там не увижу, я это переживу. А вот э, быть, быть посчитаны, да, э, посчитанной определенными структурами, э, знаете, какие это вот. Это, это сейчас будет такая конспирология, потому что это мои ощущения, которые были тогда что а, люди, которые а, получают эти QR-коды, попадают в некую базу. Ну вот знаете, как, смотрите, сейчас все компании практически, а, мы к этому уже привыкли, что каждая компания спрашивает разрешение на обработку персональных данных. Не соглашаешься, вроде твоя добрая воля, но тогда ты не купишь услуги у этой компании, да, они просто, дальше нету доступа, вы же все это много раз проходили. Перехода дальше нет, ты должен принять политику, согласиться с обработкой персональных данных конкретной компании то есть каждая компания собирает свою базу данных свою клиентскую базу там к, к, а, на которую они планируют определенные стратегии да то есть как бы а, а, сейчас как это называется вот в инстаграме когда вот профиль человека описывается до да, покупателя там возраст как он а, характер предпочтение замужем не замужем сколько денег зарабатывает вот этот профиль клиента да то есть, э, кто сталкивался с, с таргетингом, да, там э, необходимо точно описать, хотя это может быть гипотетический человек, но для кого вы предлагаете данные услуги. И вот эти данные, которые человек соглашается на обработку данных, они уходят э, вот, в, в базу данных тарге, таргетинга, таргетологов конкретной компании. Да, то есть они начинают планировать какие-то свои страты, непосредственно, в том числе на того человека, который согласился на обработку своих данных. И это становится, слышали, да, ничего просто так не говорится, фраза, что люди новая нефть. То есть все безоплатные эти социальные сети, все, то есть на самом деле на них зарабатываются огромные деньги, и мы это понимаем но а, они зарабатываются на людях, и а, сейчас уже очень далеко прошли технологии по обработке вот этих самых персональных данных, предпочтений, чтобы достучаться, проникнуть а, вот внутрь человека, чтобы... Человек вышел на контакт и купил у этой компании, неважно, что это будет, продукция, там, тренинги, общение, образ жизни, информационный канал, по которому он будет получать какую-то информацию, да, это, все это, ну, сейчас уже очень хорошо и качественно работает. Так вот, у меня ощущение, что QR-коды, которые а, вот в Москве тогда нужно было получить на любой въезд в Москву, а, они уходили напрямую а, вот куда-то к спецслужбам, задача которых, а, я не знаю, вот давайте вернемся к теме того, что идет повышение вибрации человека и то, что, да, есть еще одна тема, сейчас я немножко про прививки скажу и а, про повышение вибрации, вот эта история, которая происходит. Так, требует согласия на обработку данных. Да, да. Да, а, вот здесь написали. У нас теперь со школы дилемма требует согласия на обработку данных наших детей. Если без согласия нас не примут, будут, будем искать другие варианты. А, ну, вот сейчас я к этому перейду. К сожалению, вот эфир такой, а, немножко такой бодрый у нас на эту тему получается. А, так, а, значит... Еще раз, да, что вот эти QR-коды, они уходят напрямую к тем, кто заинтересован, ну, назовем это глобалисты или какие-то нелюди, то есть те, которые, собственно говоря, забубенили вот эту всю мировую а, барановирусную а, историю. А, вот, а, теперь, а, что я хочу сказать непосредственно про, а, быстренько, да, вот, важно это проговорить, кому-то я это рассказывала, это «Я вторые руки». И тоже в интернете про это много а, достаточно, есть такой товарищ-будильник, он просто, у него такие как сводки с фронта. Меня, например, поразила история про то, как а, семья, такая а, правильная семья, которая верит государству, верит а, значит, телевизору и так далее, а они все были диабетчики, и поэтому они там дождались вакцины, не вот не спутника, которая новосибирская, они ее дождались, все семьей пошли, укололись, и все семьей умерли, остался только ребенок вот, ну, не знаю, у меня волосы просто дыбом стояли, таких сводок много в интернете есть, это, ну, сложно проверить, вот здесь я тоже в, выступаю в роли ОБС, да, потому что, ну, вы тоже не можете это проверить, но, тем не менее, это то обнародование, которое хочется сделать. У одного из моих знакомых сотрудник, руководитель подразделения привился, и а, что-то в беседе он проговорил такую фразу, что, а, что он себя странно чувствует. Говорит, а что странно, что, что после прививки с ним что-то происходит, что-то не то, а что не то. А он говорит, что, ну, представьте себе, в Москве руководитель подразделения. Отгадайте с трех раз, на чем он ездит с работы на работу. Ну, конечно, на хорошей машине, естественно. Как вы думаете, сколько лет уже этот человек ездят на хорошей машине, ну или просто на машине, да, ну понятно, уже много там, сколько-то, это привычка, это а, в теле, да, то есть вот я помню свое ощущение, когда я пересела за руль, и вот это ощущение, что мне не нужны больше эти автобусы, троллейбусы, метро мне больше не нужно, это было такое счастье, что я могу взять, поехать куда хочу, и а, несмотря на пробки, на какие трудности, на то, что это дороже, плевать, да, это свобода, это кайф, и вот человек, который, в общем, тем более мужчина, который в этом много лет находится, он говорит, я вот вчера, говорит, после работы вдруг обнаружил, после, что я возвращаюсь домой на метро. То есть он вышел на автомате, да, спустился в метро, сел, поехал, и вдруг такой, опа, а что я здесь делаю вообще? Там у меня машина около офиса осталась. Вот, то есть, понимаете, можно сказать, что человек, ну там, не знаю, Забылся. Да, друзья мои, если вы привыкли ездить на метро, у вас это в теле память клеточная забита, что вы, для вас это привычно. Ну, вы там несколько раз, или там вы месяц назад стали начальником, купили себе машину, еще навык не сформирован, привычки в теле еще нет. Это можно объяснить. Когда у человека железобетонная привычка ездить на своей машине, там же у машины, ну, другой алгоритм поведения, да, то есть как бы это надо выйти там машине, проверить, что и как с ней в порядке там ну и так далее, то есть другие действия, другие ощущения совершенно, вообще несопоставимо. метро и машина, ну, представляете, вот этот человек вдруг обнаруживает себя а, в метро, а, вдруг он осознал, что он делает спустя некоторое время, а, вот, и здесь а, а, моя версия такая тоже а, бредовая, да, о том, что, если вы обратили внимание, наши, так сказать, заботливые московские власти, они очень активно начали продвигать повестку освобождения Москвы от машин, это и дорогие парковки в центре, это, и, ну, это было провозглашено, что слишком много быдло ездит, мешает нам перемещаться нормально по Москве. Вот, то есть это деление на патрициев и плебеев, где плебеем общественный транспорт, желательно в метро, ну, то есть, чтобы вообще не было видно, да, людей, вот, а нам, а, вот, нормальные улицы, да, дороги, там, площади, парки, скверы и так далее. А, вот, и а, я думаю, что, ну, нек, некая трансляция. Пока еще а, те, те а, как их, ну, вот, структура 5G, не, не будем туда сейчас лезть, просто, да, некая структура управления, а, передачи сигнала на тело, да, которая вакцинированная, вот это введенное в тело некоторое... А, Вещества, которые реагируют на внешнее управление, пока еще полностью не активированы, потому что привелось недостаточное количество людей. А, вот, а, тем не менее, да, вот кто-то, кому хочется освободить город, вот он просто сигнал такой послал, там, я не знаю, там, как эта команда передается, да, и человек просто взял и, имея большую привычку, ну, еще раз себе представьте, представьте себе депутата Госдумы, который поехал на метро, ну, как в анекдоте покататься, да, а в жизни это невозможная история, то есть, ну, никогда, понимаете, вот, это, конечно, уровень другой, но, тем не менее, это невозможная история, чтобы человек, не имея привычки, желания, навыка, опыта, да, взял, спустился автоматически в метро. Вот такие интересные вещи происходят с вакцинированными, если не трогать более трагические последствия. А, и а, еще один а, момент, вот вы пишете а, про, про школу, про это, да, а, к сожалению, поступают достаточно жесткие сигналы на тему того, что, ну, в очередной раз, ребята, готовьтесь, если а, все отключат, там, связь, телефон, там, да, то, значит, началось. А, вот а, знаете, что я хочу сказать, что я более чем уверена, что вот эти а, люди, думающие, люди, обладающие определенной, активной жизненной позиции, да, их пытаются использовать сейчас, их пытаются использовать на вот этом внутреннем порыве, а, как раз, э, что э, я хозяин своей жизни, я буду выбирать, что будет с моей семьей, со мной, а, я не дам детей под какие-то эксперименты, причем ладно бы хотя бы там, но это же официальный эксперимент, да, это а, только на словах это является там каким-то спасением, на самом деле это что-то совершенно другое. Вот. Минздрав сейчас принял совершенно фашистские просто а, распоряжения, то есть как раз с теми самыми QR-кодами и всем прочим. И а, поэтому есть предположение, что определенные силы здесь очень важно Не вся наша власть и правительство, определенные силы, представители, а, кто, хозяева которых находятся не на территории Российской Федерации, совершенно очевидно, готовятся к вот этому активации этого сценария. Еще раз повторю, 15 июля это все уже должно было заработать. Не получилось, не получилось. А, а, а, им деваться некуда, поэтому следующая попытка, очевидно, назначена на сентябрь, я думаю, вторая половина сразу после выборов. А, вот там вообще там а, они готовят много всего интересного. Что важно? Важно не бояться, не воевать. Вот почему? Я, например, на данный момент э, только думаю, пойду ли я отзывать свое там. Есть такая процедура, когда можно все свои согласия опытом отозвать. Я думаю, что полезно это сделать. А, вот в добрый час, пока это все э, разрешается, это можно делать, да, технологически это требует определенных усилий, но, тем не менее, это возможно. А, еще раз повторю, там скопом все просто отзывается на обработку персональных данных э, э, запрет отзыв этих данных. Вот. А, думаю, что я буду это делать. Но на данный момент я еще с этим не доразобралась, почему я вам говорю там про сайт иммунный ответ. Потому что там этой информации. И там есть юристы, там это проработано. Вот если вам это важно, можете туда, и вы не знаете этого, а, можете туда сходить, посмотреть. Вот. А, но вообще, мне интересно а, более, более глубоко, да, то есть, например, взять это же. Предложение, которое мне поступило, оно его можно и как подкуп рассматривать, потому что, ну смотри, мы тебя не трогаем. Мы тебя не тронули. Вот тебе там и ходим, и, и к тебе никаких вопросов не будет. Ну что такого там? Да, согласись. Ну вот тот только. Вот. А... Я не понимаю, зачем я, в принципе, должна с какими-то QR-кодами куда-то ходить, брать разрешение а, там, на какие-то элементарные действия, на которые я и так имею право. Ну, помните, как пытались парки перекрывать, еще что-то. Вот, поэтому... И а, здесь есть еще такой канал, он, наверное, самый сложный в обнародовании каждый раз, хотя про это достаточно много говорится, о том, что а, очень много зависит вот, от этих самых людей, я думаю, что на меня смотрят, скорее всего, такие люди, вот, которые выбрали состояние, вот то самое, когда я есть живая божественная душа, я выбираю самостоятельно определять, как я буду жить. Я понимаю, что я имею право находиться на этой земле, мои дети, мои внуки, там, да, я имею право определять, какая жизнь будет дальше, да, и в моем видении, в моем сценарии будущего отсутствуют вот эти самые коды, а, тотальный контроль, жесткая несправедливость, разделение на патрициев и плебеев, а, лишение большой части населения права на жизнь, а, право на, на пользование какими-то там благами, там, да, и так далее. Вот, в, в, вот это очень важно. И те люди, и, и, и, еще раз, да, когда у человека, человек вот такую позицию держит, когда он так, такую силу обладает, то как его в лоб, его уже не сбить, если человек разобрался, позицию встал, значит, либо подкуп, либо его энергии пытаются перенаправить. И вот здесь вот очень аккуратно перенаправить на борьбу, потому что сила, конечно, которая стоит за всей этой историей, она, ну, античеловеческая. А это настолько, ну, не про жизнь. То есть, ну, вот против жизни. Не, не, не просто там что-то там какие-то, а, а в принципе это античеловеческая история. А, вот. И да, вот еще есть один момент, который я тоже должна сказать. А сейчас я договорю про, про добрую волю. Поэтому любая, вот где у вас возмущение, где боль. Почему я сказала, вот эта вот история про людей, которые всей семьей просто ушли из жизни. Она меня, ну, зацепила, задела. Но очень важно это максимально сочувствие, сопереживание, какая-то эмпатия, боль. Это признак живого человека, никуда вы это не денете. Добрый час и не надо никуда девать. Но нельзя это, это, это, это пускать, То есть, потому что это моментально просто может быть использовано против нас. Моментально. Вот эта эмоция, эта энергия может быть направлена на формирование негативного будущего. Я заявляю о том, что я категорически не согласна с тем трэшем, который вот нам пытаются навязывать о том, что вот неминуемо вот это там у меня есть много подробностей, которые выглядят инсайтом умных, прокачанных мужчин, у которых очень много подписчиков, которых читают. А как минимум тысячи людей там, а, а, да, как, вроде бы у них аудитория больше, и они такие авторитетные, и, и связи у них есть, все, а, от, вот что я могу сделать, отказываюсь я в этом соучаствовать, вот в ожидании, а, в страхе, в, в, в какой-то там вот в, в борьбе с тем, что а, там не допустим, низкий поклон тем людям, которые сейчас встают и отстаивают какие-то вещи, там идут в эту Госдуму, там а, идут в суду, низкий, низкий им поклон, а, те, которые, те, кому путь такой открыт, да, и кто здесь себя реализует, а, огромная моя благодарность, но я понимаю, что я так не пойду, то есть, если я пойду в суд, то, а, скорее всего, только насчет себя, либо, ну, такое что-то настолько здравое кто-то придумает, что, ну, просто невозможно будет в этом не участвовать, тогда да, а все остальное, да, это мое состояние, это мой энергопотенциал, это мои эмоции, мои чувства, мои мысли, мысли очень важны, чтобы были направлены на созидательное, на позитивное, как мы будем строить нашу жизнь, потому что эта ерунда обязательно закончится. А, не может у них ничего получиться, ни разу у них не получилось и сейчас не получится. А, Информа поле формируется на 90%, но на 80% хорошо, искусственно, оно ложное, но, но оно провоцирует на, вот, на страх, на защиту там близких, там, на беспокойство, там, за, за свою жизнь, за будущее, там, не будет работы, еще что-то не будет, ребят, ну, что, будем кооперироваться, переходить на землю, э, одни будут коз держать, другие, там, э, хлеб садить, третьи, там, еще детьми заниматься, и небольшими общинами все это дело очень быстро выправляется, ничего не бойтесь, не бойтесь, но даже если какие-то элементы этого мира отойдут, далеко не все они были справедливы, мы к ним просто привыкли, мы привыкли вот к некому статус-кво, страшно, что сейчас пытаются ломать, выглядит, что э, пытаются, ну, в общем, вообще уничтожать там жизнь, да, и так, и не так, идет огромная борьба, идет очень много процессов, которые не видны, в новостях про это точно не скажут, и аналитики про это практически не пишут помните фильм люди в черном там когда нужно было этим там кей джей да когда им нужно было узнать самую оперативную информацию они брали желтую газету вот сейчас такое время когда всякие странные youtube каналы там могут быть утечки информации гораздо более объективно чем все я достаточно активно отслеживаю таких ну более-менее прокачанных аналитиков и не так широк круг. В основном, когда я на слуху с мужчинами общаюсь, там звучит Четверикова, там звучит... А, повылетали у меня там мужчины-то эти все. Ну, ладно, Хазин так не очень. Ну, а, а, Наде... Делягин. А, и это из самых раскрученных. И там, в общем, там Караулов тот же самый. Ну, то есть, есть такой общий как бы список людей, которые там всякие политические анализы делают, там глобальные анализы делают, вот сейчас Михалков туда пытается куда-то, а, значит, пристроиться, да, но более качественная информация, более объемная, она сейчас идет из источников практически анонимных, а, то есть когда, ну, ноу-нейм no человек никто, а, вот, а, тем не менее, да, у него может быть более объективная информация. И я напоминаю про свойства разума, про то, как работает мозговой аппарат, а, как бы, на что человека настроить, можно внешне, на, вот как прибором, знаете, как внешним лучом настроить человека. Если его настроить на поиск какой-то опасности, вот так, так, вот э, человек, который хочет сохранить семью, там, оберечь детей, да, так, какая опасность может грозить? Э, как я могу их защитить? Вроде бы правильно, мужчины так часто действуют, потому что им нужно, ну, у них вообще э, это заложено в базу, да, э, оберечь э, близких, защитить, э, защитная функция вот. Но как на этом можно играть, а, давать таку, такие картинки, что вот опасности, человек туда а, расходует силы и на самом деле подпитывает, участвует в формировании негативных сценариев, поэтому на самом деле самое здоровое, но это самое тяжелое, позиция это вот а, в Багдаде все спокойно, что, чем, чем докажу, что все спокойно, если смотреть по полям, по полям, э, на, там, э, земля человечества, да, то вот на сферы, то есть информополе, как только вы выходите выше э, информополе, выше четвертой оболочки, там все абсолютно спокойно. Там продолжается процесс повышения вибраций, пробуждения. Посмотрите, куча вещей, которые раньше работали, перестали работать. Посмотрите даже на ту же Бузову. А что... Группа комбинация чем-то сильно принципиально отличалась от Бузовой, но может кто-то из них чуть лучше пел. Возможно, да. Но а, там, я думаю, что, может быть, просто лучше была какая-то обработка, или за них вообще пели другие люди, а, которых не знали. Помните, да, пела Суханкина, ее фонограмму ставили там, а, и а, как бы другие люди, а, другие барышни, поэтому коллективы менялись и так далее то же самое, а, а вспомнить эти тексты, там два кусочка колбаски, там и так далее, ничем не лучше. То есть э, все 30 лет после уничтожения Советского Союза пошлость, э, э, а, а, чё, а, а что, э, всякие извращения не пропагандировались, а Боря Моисеев, ну и так далее, не будем вспоминать в суе, да? Все это было, и народ как-то, как, как говорят, вот people хавал, а тут people перестал хавать, понимаете, потому что... А, все больше и больше активной позиции а зачем я должен на это смотреть зачем я должен про это знать зачем мои дети должны про это знать Да? а, а я выбираю а, то есть как бы хорошо там человек выбрал а, вот этот путь он имеет право это его ответственность я отказываюсь в этом участвовать вот это сейчас такого не было не было 10 лет назад, 20 лет назад нет, у кого-то было всегда но вот так вот масса вот это процессы пробуждения еще раз повторю, выше четвертого поля Велик, там куча света, там все развивается, там все пробуждается, все, все хорошо, поэтому основная повестка это бесконечное навязывание состояния тревожности, опасности, каких-то проблем, вот этих там принимаемых законов, вот этих вот подзаконных актов, там, если все то, что уже понапринято у нас в Российской Федерации реализовать, то в общем, ну, уже давно мало не покажется. Но, друзья мои, в эту игру есть люди, у нас очень здоровые люди во власти, которые кто-то сейчас проявился, кто-то по-прежнему вам может быть совершенно неизвестен, но они есть, которые остаются патриотами, которые остаются людьми, которые остаются человеками. Вот. И они тоже делают свое дело. И просто вот поминанием того, что эти люди есть, низкий им поклон, потому что они на переднем крае, они знают много чего, чего, скорее всего, большинство населения не узнает никогда, может быть, мы никогда не узнаем их имен, но я вижу результаты их деятельности. Приведу стародавний пример. К сожалению, сейчас я не помню, какое это было лето. Я помню, что когда Москва горела, когда вот торфяники горели до того, что в Госдуме дым был стоял, это 2012. Нет, мне кажется, что, а, может, 12-й, может, он что-то помнит, вот, в, когда, вот, в прошлый раз, вот, это, а, горела Москва, я помню точно, что, когда Китай город, и когда в Думе, в коридорах, прям, показывали, стоял дым, то резко начали тушить, пока до Госдумы не дошло, все это горело, тлело, в общем, дышать было нечем, была бешеная жара, говорили, что это, там, американские спутники и так далее, а, так вот, тогда, а, в это время, приблизительно, была такая история, ж, когда, а, значит, Путин слетал на какой-то там саммит а, международный, вернулся и а, подписал закон, по которому в случае беспорядков, то есть, если в России происходит революция, а, какая-то там, ну, короче, вот беспорядки, да, активные массовые беспорядки, то в этом случае в страну вводятся войска на ну, международные миротворцы да? вводятся э, иностранные войска и они э, при, успокаивают народ вот такой закон был принят он не был обнародован э, и ну, как бы были люди которые эту утечку э, сделали э, и потом значит, этот закон можно было почитать но буквально сейчас вот время прошло простите я все подробности не помню. Через некоторое время, то есть у каждого закона есть номер, через некоторое время под этим номером закон, который был записан, содержание изменилось, он касался чего-то там каких-то сельхоз, земель сельхозназначения, какой-то аграрный закон, вот, на месте того закона, по которому, значит, вот у нас фактически, ну, представляете, что такое там, да, вот, вот тут та же самая Болотная площадь, и все, и здравствуйте, высаживается огромное количество натовских войск, идет усмирение местного населения, и все это юридически оправдано только представьте себе, да, вот этот трэш, а, вот, и, а тут закон исчез, то есть, моя версия, понимаете, что вот где-то там Владимира Владимировича, ну, как это, выкрутили руки, да, он должен был это сделать, он это сделал, но потом он просто, ну, произвел такую вот замену, когда это, этот закон э, исчез, вместо него был другой, а этого просто не стало. Был переписан, как это было сделано, все подробности, я их и сейчас не знаю, не знаю, может быть, кто-то э, знает больше подробностей на эту тему. А сколько таких историй, а вспомните, как это, наверное, чуть попозже, когда была провокация с началом ядерной войны нас пытались бомбануть это было где-то наверное ну это перед украиной тоже все было тогда судно было захвачено на него установили ядерную боголовку какое то там вооружение и где-то в тихом океане нужно было бомбануть по америке это была спецоперация цру наши успели это все дело перехватить и этого выстрела не произошло то есть как бы соответственно на нас нападений не было. Я предполагаю, что в то время еще наши, а, а, которые занимаются защитой, ра, ра, как они, ракетные войска, да, ракетные войска, то есть те, которые щит, а, чтобы ракеты до да, мирного населения не долетали, он тогда не был закрыт. На данный момент этот щит закрыт, то есть у нас по всему периметру а, ликвидированы пробелы, да, через которые могли пролететь а, ракеты дальнего действия более того у нас новое вооружение когда теперь это сделать можем мы с любого расстояния это говорит о том что на самом деле а, не все так ужасно даже с точки зрения политики можно дать поддержку тем людям тем душам которые еще раз может быть никогда мы не узнаем их точных имен которые занимаются тем что все эти сценарии которые нам пытаются обнародовать показывать напоминать и так далее а, никогда не были реализованы. А, тем не менее, да, позиция, выбор каждого человека, она сейчас, вот сейчас объективно видно, что мы можем сделать, каждый человек конкретно, да. Не участвовать вот в том, в чем участвовать, не надо. Я не понимаю, зачем участвовать в экспериментах медицинских, которые а, чреваты очень серьезными последствиями. И эти последствия уже те, кто... Ну, вот я знаю, там по школу у меня там знакомая в школе там, да, очень тяжело люди переносят, там имеют последствия там тромбозы и так далее, статистика вся есть, она по миру есть европейские сейчас ученые, медицинские начинают все более объективную, адекватную информацию выдавать обо всем что касается этих вещей поэтому потихонечку потихонечку человечество начинает давать отпор, все грамотнее и грамотнее, а наша задача но если хотите где-то продержаться сохранив свою душу сохранив свое тело подтвердив вот то что сделала я это минимум я сейчас посмотрю нужно ли делать что-то еще да, обнародовать свою позицию обнародовать свое видение да и согласие либо не согласие на участие в тех мероприятиях которые есть это несложно даже если кому-то это будет странно, ну что, вот я имею право там на, свою, на свое мнение на, на свой выбор я его обнародовала, не нравится не слушайте, э, вот э, это можно проговорить даже просто стоя одному или одной в комнате, но сильнее если это будет сделано вот э, как раз э, видео форматы дают э, вот эту силу возможность, то есть э, как только видео выпущено обнародование произошло все то есть это заявлено наверх высшим силам нашим божественным первопредкам это в информа земли остается это является юридическим документом вот дорогие мои а, поэтому что я хочу сказать все нормально все хорошо а, здравомыслие спокойствие очень важно еще раз не поддаваться на провокации не эмоционировать на наезды или какие-то вот ужасы которые в информополе их достаточно много я понимаю тех людей которые это обнародуют но это имеет смысл только тогда когда человек ну это же под, может подпитывать жертву понимаете страх смерти одно а страх смерти близких очень многих людей очень сильный то есть он может блокировать понижать прям уровень сознательности очень сильно поэтому прям так Помните, их тьма, она нас рать. А, Мой дом, моя крепость, мои дети, моя семья, моя жизнь, это моя жизнь. В ней вот такие правила, поле любви, поле благополучия, а, мира, добра, связь с высшими силами, выбор на развитие, на созидание, а, на процветание, а, крепок там, да, тверд, как АллатРикамень. Да есть тогда будет так и все. И просто наблюдайте. Вот э, по мне так это самое мощное, что каждый человек в отдельности. А еще если чем нас больше, тем, э, тем лучше, да, тем эффективнее это может сделать. Это не требует ни денег, ни огромного количества э, времени. Это просто э, услышать самого себя, да, подтвердить и периодически себя об этом напоминать. Вот, друзья мои, такой у нас получился эфир, с вами была Людмила Осипова, надеюсь, это было полезно, всем до новых встреч, пока-пока.